и тут начался второй день я себя пока что очень так бы как бы сказать я уже заговорюсь в принципе более менее себя хорошо чувствую но есть одно реально очень большое но мне реально хочется блевать тупо целый день я немножечко туплю но совсем немножечко то есть в принципе я сегодня работал целый день Пытался чем-то себя занять, и я понял, что у меня очень много времени. То есть реально ночью э, я перечитал немного книг, что я несу, капец. Я прочитал одну книгу ночью, э, не всю, конечно, но прочитал. Э, потом играл, страдал ерундой, в принципе, мне это понравилось. Э, сейчас мне чуть-чуть ну, хочется спать, и мне постоянно хочется жрать и пить. и это тошнотворное чувство, короче, это как будто... Ах, блин, я не могу объяснить это. Но терпимо. В принципе, терпимо. Мне очень интересно, что будет на третий день, потому что я сейчас уже не понимаю реально, чем себя занять целую ночь. Я это записываю видео в 23.30, потому что я целый день работал. Вот. И я, я, я, я не представляю. То есть, у меня еще, в принципе, сейчас... Скажу, 13 часов будет бодрствование и хрен его значим связано. Я начинаю тупить, и... но зато с... у меня больше времени, я сейчас попробую позаписывать несколько видео там по Крипепасти, там, может еще какую-то фигню запишу. Ну, как-то в принципе так. Но, знаете, единственная, наверное, большая проблема в том, что я не сплю, это некий я половину слов не могу выговорить и я на половине всего там, вот как сейчас да вот на половине всего останавливаюсь и я не знаю на каком языке мне вот, допустим что сказать я вот сегодня тупил ездил тоже на собеседование немножечко подтупил и я не знал как ответить людям на русском хотя ну, все же мы понимаем и на украинский, и русский, там, и английский но я не знал как правильно связать предложение вот как-то так. Я не знаю, что будет на третий день, не очень стрёмно но типа у меня есть кофе, я тут вот одно кофе купил, где-то еще там одно стоит. Не вижу. Еще одна чашечка стоит с кофе. Постоянно пью нон-стоп. Мне кажется, я умру от этого. А может и нет. Короче, следите за мной. Зачем-то. Не знаю, зачем я это делаю. Возможно, это как бы посмертные какие-то мои видео. Я как будто не сахерный. Я замечаю все время не сахерный. Ну, ладно. Так, я надеюсь, вам все понравилось. а там тоже завтра выйдет. Сегодня я уже уложил в это ролик видео. А завтра ночью. То есть, даже вечером я выложу там. По поводу третьего дня. Как я себя чувствую. Надеюсь, И не знаю, нравится вам, не нравится. Пишите. С вами был Сергей. Пока.